Приветствую всех подписчиков Гатимового канала. С вами Лена Сминова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу BSC ADS, где я абсолютно без вложений в данный момент на просмотре видео и офервал. зарабатываю криптомонету Binance Coin. Значит, букс, конечно, отличный но с приветом. Значит, видим, да, вот такая фигня появляется. Ее нужно обновить. Значит, я продолжаю работать, несмотря ни на что. И сейчас я вам покажу, как я здесь работаю. Не везде, конечно, но тем не менее. Значит, мне вот такая фигня, она у всех почти появляется. Я не знаю, может у кого-то и нет. Но вот у меня такая вот штука, отключить блокировщик. У меня его вообще нет. Так как я работаю зарабатываю на рекламе, у меня этого блокировщика на компьютере вообще нет. Значит, что я делаю? Я включаю расширение. Меняю IP адрес, сейчас я его включу, все я его включила. Теперь вот нажимаю сюда. Меня перебросило на страницу входа. Я разгадываю капчу. Букс отличный и, конечно, очень жалко его выбрасывать, так как он платит инстантом и довольно-таки неплохо. Так, кекс. Так это вот это, наверное, кекс. Клику логин и меня не пускают. Далее я отключаю VPN и опять разгадываю капчу. Логин Вот теперь я ухожу, видите, да? Далее я иду сразу. Вот этого я потом вам покажу, видео, просмотры. В данный момент у меня три видео я могу просмотреть. Я просматриваю, мне доступны вот эти видео, да? Я их могу просмотреть. Вот. По 30 секунд. Давайте я поставлю на паузу, чтобы не затягивать видео. Оно, возможно, и так затянется. Я просмотрю вот эти три видео. И после... Продолжу. Я просмотрела все три видео. Возвращаюсь. Вот они у меня все просмотрены. Еще мне доступны Афервал. Вот визит веб-сайт. Если они есть, и стат. Да. Три рекламки здесь четыре. Вот они мне тоже доступны. Поставлю на паузу, я их все просмотрю. И после продолжу. Просмотрела вот эту всю рекламку. А вот эту мне. Сейчас я поднимусь. Реклама. Просмотр сайтов. Мне недоступен уже все. Здесь я уже просматривать ничего не могу. Не дают ход и тресни. Жалко. И вот уже здесь появляется у меня вот эта фигня. Нет, ну никак. Хоть ты обновляла миллион сто тысяч раз. Ну никак и все. И вот мой баланс. Сейчас я его поставлю на вывод. Платит инстантом. Я говорю, очень жалко. Выкидывать этот букс. Я на стандарте. Естественно, это хорошо, что не сделан апгрейд. Кликаю вывод. Вот, загорела зелененьким. Минималка отсюда 1000 монет. Идем на Faust Pay. Платит инстантом. Все шикарно. Вот. BSC ADS BNB PTS И вот мои монетки 6010 BNB Satoch, 8 число Я же говорю, очень жалко его выбрасывать Да, я смотрю видео и овервал Но тем не менее Минималка набирается быстро ну, ребятки, вот как-то так. Хотите работать, работайте, пробуйте. Но не хотите, знаете. Это дело каждого. Каждый зарабатывает как может. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.